Так, все, um, <ган> Да, я начал. Так, теперь тут надо вот это включить. Ага, все, включил. Заходим. Uh, всё, все, всем хай. Я не Ивангарий. Да, я не в сейчас. <ган> <ган> <ган> <ган> Ладно. Um, чё, вот not? сегодня, сегодня это сегодня. <ган> будем играть, играть. Стендов, стендов. 2-2. <ган> да, стендов 22 будем играть. Давай, врубай. Давай, в бой. Всё, уже. Подрубай? Да, давай, уже давно. Окей, Привет, меня зовут Влад А4. Ну ты не Влад. Да. Закопал. <сOR> <сOR> Так, читеры. я знаю, когда, как ты на твою ныку запрыгивать теперь ты читер Короче, ты, ехать, ты на нее можешь запрыгивать через туалет смотрите, сейчас покажу вам ныку, одну очень хорошую сначала я его убью, чтоб не мешался а то, а то мешай, отстань, дай, дай запрыгну, потом будешь уже стрелять. Довольно тебя, Давай На пути, я не встречаюсь, я Ты что свое имя сказал. Что? Какаха ты. Ты что что свое имя сказал. Что? Илья? Я Илья. Я сказала, что сказал свое имя какаха. Точно, меня же какаха зовут. Читы, четыре, читы, читы Читы, читы, читы, читы, ага, конечно, я сзади тебя заспавнился, если ты не видел Да, это, это Смотрите, сейчас использую читы, смотрите, вот так и Ой, не страшно, и ладно, сутью Короче, смотрите, как можно... Ай, да ты... я на тебя посмотрел, что за На почве не встречайся. Подойди, сейчас я в управлении настрою, хоть раз убьёшь, то Ну окей. А ты меня убьешь, я тоже тебя заборю. Бац! Бац! Есть, видите, куда мы забрали? Он теперь меня не найдет. А ты идешь сейчас? А ты стреляет да. Я то тебя вижу, что это ты. Нет. Давай, давай ко мне сюда, вдыку. Да давай. Даля ты крыса, но ну, я туда еле забрался. ну вот одного ти надо, нафиг ты меня убил, гадюнуш. Ты только что свою имя назвала, да? Да ты что назвала Да чтоб ты. Чтобы тебя шрек съел! Ты что? Залез в дом шрека! Он тебя накажет! Да путь мне, не встречайся! Ты залез в дом Шрека, за это он тебя убил! Да-да, конечно! Я сзади залез, просто вот так Это прострел, это прострел! Это не я, это прострел! Это прострел, это прострел! Да-да! У меня тоже прострел едет. <есть. плёров> я тебе прям это, знаешь, куда? Да это прострел. Что такое прострел? Вот, видите, это прострел, да. Это не я, это прострел. Это прострел! Это прострел. Погоди, не вдвое, я настрою. Скажи, когда настроишь? Ты же не будешь целиться? Ладно, я не буду целиться. Просто скажи, когда настроишь. Я только кайфу. Цель найдена. Цель найдена. Ой, убил случайно. Ты с Капа играешь в нет, я тебе говорил, что они могут спокойствовать. Да, и ты такой, а кто это сделал? Очень-то <связывается> да. да почему тебе за каждое убийство дается цифра? Я тебя не убиваю, а мне нифига не пишет. А да я ш... тебе два раза потом скажу. А ты что, так по два раза, если? Пошли в ныку. Да. С, -с, -с, С ныки будем стрелять. Нет. Ты чего? Хочешь? <связывается> <с> нет, я тебя не спрашивал. Спрашивали? Еще как? Нет. Кстати, не. Ты, ты, ты, ты, ты что как не это сделал? Ты четерюга вообще? Чечеряга <с> ты. Ну все, равно, да, это понимаешь, тебе это понятно. Да-да, конечно, никак не докажешь. Во-первых, во-вторых, у меня их нету. Надо видео вернуть. Просто а просто, просто играть научился. Ты я играть научился. Ты просто, а ты разучился. Да ты тебя ты, ты, ты, ты, ты просто мне Я тебя депаю! Да это ты меня тоже депал, кстати. Ты в курсе? Все, давай у тебя четыре, у меня. Все, останемся спокойно. Все, у тебя. Да сам ты читер, вот Видишь? Я сейчас, погоди, всякая ну, не подходит, да, подпиши, вот Как рулить? Ты меня уже там выселиваешь? Да-да, конечно, ага. Да, я я даже не вижу, где ты! Так, применить? Так, проводим ритуал. Пац! О, блин, почему Чади забыл? Да где ты? Казил ⁇ Четыре, Четыре хп. У кого? У меня. Да ладно. Вот как меня только что камеру развернула? Я обошел. Боя имя, не встречайся. Эй, ты шо. Где уж, где Короче, смотрите, он читер. По нему видно. Я вижу тебя, я знаю, где ты живешь. Да, ну давай, где я живу. А не знаешь, да? А все? На помойке, на помойке, на помойке. Да, да, конечно. А ты в подвал вообще? Ладно, сучу. Да, у, тебя нет у меня нет подвала. Как и у меня. Я, да, да. На расстрел. Мое имя Майда Дыр, а твой папа чигачко. Мое имя Майда Дыр, а мой папа чигачко. Эй, у меня папа чигач. Это не я, это прострел. Это не я, это. Да я сейчас тебе дам твои прострелы. Сас. Сас. Эй ты, не были. Да тебе. Можешь не бить, не бить, не бей. Пойди, я настраивал. Да-да, прыгаешь и настраиваешь, что. Это не я, это прострел. Смотри, что я делаю. О, да тебе, да тебе. На теперь, назад <связывая> Как Что Верёд ты там назад, делаешь? назад я, я перезаряжался! <связывая> <Ага>. <связывая> Эй, <ты>. Смогляд... <связывая> <связывая> <связывая> Да докажите я он чисел, смотрите. Сквозь стенку меня прострелил. Какой плохой мальчик. Эй, ты, не смеялась, Ты пальчур, а я мужик. Ты что? Меняешь тебе? Нука сюда иди, я тебе только вандас. Только попадешься мне на глаза, это. я тебя сразу в Ты ко мне? Тебе. Распредел. Тебе бан. Баня и майда дыр, а твой папа чингачко. Где? Пух? Ах ты байдадыр дыр уже успел в дыку залезть. Майда дыр ты, майда дыр. Эй, да я сейчас к тебе залезу, ведь. Прикал. Я сейчас реально к тебе туда залезу. Сейчас. Что ты думаешь, а где крутой я такой? Просто... Я сейчас... Бац! И все! Бац! Теперь я тоже бац! Бац! Шипа, Давай, иди сюда, я тебя не буду убивать. Только если залезь. Давай, залезай! Леопольд! Ты где? Вылезай! Вылез, Я лошик. Ты тут? ты там снизу ползаешь, я тебя видел. Ползаю. Ползающий ты. Ползу. Да ползу? ты где-то был. Так... Лето крыс вообще. Меня из-за тебя АКР -кяли отжали. Очень грабители какие-то. Гад. Тут ты А ты, гад. Отнял у меня из-за тебя. У меня отняли. Открыли. Гад. А вот ты только что всё её назвал. я его не А твое имя, это твое имя. Вот тебе за, за мой АКР, я тобью тебе за мой АКР. Да у меня двенадцатый был, и за тебя его отжали. Как улоха. О, слава богу, опять вердоли. Ух, спасибо. Да, просто ты Я просто играет научился. это понятно. Господи, спасите меня, вот такой дурак. Ну за такое я не прощаюсь, Я тебе несколько хэдшотов забил. Сейчас прострел. Прострел, прострел. Где? Ай, лагай. <смех> <смех> Убежал. Куда? За забор? Гадкий гад, я. Ты что, гадкий я? Ох ты ж. Ох ты ж. Как -то. Не унываем. Не унываем. Эй, ты. мое имя Майдадыр. А твое чинкачко. Пирожков? Пирожков? Да, ты Артур. <свистер> <свистер> Оу, что мне дали такое? Фу, что за кринж. Да, да не пушка. Да, <свистер> чё ты, ты, да что тебе ты сейчас отстраиваешься? то Я сейчас дойду ну, найду ты, сзади стану и буду не кончить не дело с тобой. Я думаю. Только я вижу. Да? Ну ладно. Ты специально приманиваешь меня. Я, я, я реально настраиваю, когда ты сказал, что это я подумал. <laughs> да. Давай настраивать дальше. ладно. Я тебе могу доказать. Что... Да ладно, мне не Время надо. Начинать, я тебе верю. Ланцы, ланцы, ланцы. А вот ты, блин. Меня... Ты где бупси? Я не знаю, погоди, погоди. Я, я настраиваю. Я настраиваюсь? Да, да. Сейчас. <мест> я -чу -чу -чу -чу. Да я настраиваю сейчас. <мест> Где-то где я настраиваю, погоди. <плодимый с нижнего лодителя> <смест> я настраиваюсь. Ну, <но клоняешь> О, все, настраиваю <клоняешь> ты, да, да, я да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Давай да погоди, стой, стой! Дай должен это взять! Погоди, погоди, стой, стой! Я запутался! Веревки! Че ты пер перчи тут свои повесил? Ух ты! На тебе! На тебе! Так, все, все, тебе на ножах. Да, а то мне тебя жалко стало. Ай, яй яй спасибо. <свytman> <Пупсик>. <свytman> Я попал. А че она такая косая? Я стреляю в тебя, а она не стреляет. Записывёт? Я же знаю. Давай проверим. Я Конор. Я проверил, все работает. Давай, все, пошли еще раз. Да-да-да. Окей. Да, да. Okay. Иду. Юн Что пирожков, Артур, мой папа. Да, я живу в Хромах. Опичал! Опичался оттуда вот. Это. Ну тут я на твоем спавне, я тут заспавнился вообще. Чего да, тебя не видно? Я каком спавне? На спавне террористов. А, ну я бегу к тебе, подожди. На мусорке там. Бегу к тебе на мусорке. Без адон. Да, да ты бомж, потому что ты тут спавнился. Ладно. Да ты крас... да, тот, ты, ты тоже на мусорке. <связано> <связано> а что тут сюда можно лезть? было залезть, что ли? Я не, не знал. Я А <связано> что так можно в в было, мусор, что ли? Хорошо. <связано> <я связано> сейчас залезу. Ты смеяна. Красавец. <связано> <Так Бог связано> ты, раз и мусор. два. Холк. Ах ты гадёныш. Сейчас я тебя... Да. На. А а а, nah. Да ты что ты какой-то гатый? Я не гад, я профессионал. ты гаты, Ты гаты. ты Да, да, да, да, да. Да. Давай, на ножах. Давай. на ножах. Давай. Не, не хочу. да. почему? Хороший мой пистолет, он со к таким, красивеньким. А? Давно вообще, да. А, ты Да, гонишь? я один да? раз задорил. Когда? Давно. В прошлый год еще. Это? Один год назад, одну секунду назад. Один год назад, да. Одно, а, одну миллисекунду назад? Один день назад. Деби-си. А, Духой да да, конечно, кому ты врешь? Тебе начинаем. Да? Так и ты мне. Да ты с камер. Короче, ребята, вы вкус он с камер? А да, если я тебе скамер? Судофик. Козел. Ой. Ну конечно, ты просто проигрываешь меня, профессионал, и говоришь, что я. Это типичный, типичный. Я сказал, но не хочу Это типичный человек, который не умеет играть. Типичный лох, да? Нет, давай. Надо будет войти на Не медведь, не серый волк. Да тебе! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Во рту. В я я ее съел. Да так <просить> когда ты стреляешь, господи? Я же где там? Всем <просить> Вообще не попал, ты, я, я я Нубик из Майнкрафта, а ты какой? <просить> любик <Оригинальный. просить> Ты где, где он, он, В шопе Мире Ну, я <свят> Я, короче, я хочу просто слиться, слиться сейчас И <свят> все. все кто Да Блин, да. да. а а как Еще друзья расскажу, в ноги, блин, еще скажи. Да как я стрелял тебя? Куда ты стрелял? Ну, я тебе. Что за тебе? Че в экран хорнул? Ты экранчик? чист? И для тебя от карты. Откуда уходишь? Шлиханка, правильно, шлиханка. Шлиханка, Время начинать. План стал на на на Илья, камела, мама. Очень ты Илья. Илья. О, Да-да. Я это мой да -да. Shit, Это мой Я взломаю Пентагон. Я взломаю... Время начинать план с Кажется, у меня план со просто Время ну, это читы, понимаешь? Ты меня через ног видишь, но это читы, боже. Боже, там просто дым, и я просто стреляю. Все, все, все, схавал. Нет. Я тоже. Да-да, конечно. Вот давай через год посмотрим. Я тебе докажу, что у меня нету читов. Порим на ноль нольную триганду. Давай, у меня нет читов. Девань, украли. Девань, украли. Девань, украли. Девань, просто Девань, украли. Девань, украли. Девань, украли. Девань, украли. Девань, украли. Девань, украли. Девань, украли. Девань, украли. Девань, украли. Девань, украли. Зачем ты двум? Ну ладно. Мое имя Майданыр. А твое тоже. Так точно, капитан. Так точно, капитан. Ты что догорёшь? Как дурак, дурак. бомбы нету, бомбы украли. Да а где баба реально? Это <смех> украли. Стой! Где баба? На апартамент, на бокс. На них? Да как я ее, по-вашему, тоже задифу? Да, бон, бон, бон, бон, бон. да как я ее тоже задефую? Это ты ее чечет, ты, ты, ты, ты ее туда переложил? это можно а ты не родился А ты в куздечка, если вы не знали. Всем привет, я Валюка. Да-да-да, вот Все закачиваем. Че? Закачивать? видео. Сколько там зайдет? Всего двадцать пять минут. Ты приказ. Ты что ты по твоему надо, чтобы люди смотрели грохали один час своей жизни на какой-то вид? Да. А ты что не грохаешь? Нет. Да да конечно, как будто врешь. Я смотрю, смотрели по максимум один, ну покупки самые. Конечно. Я я могу тебе даже покажу. Мою историю покупок. Полиция на мир На Один друг... Конечно, конечно. Короче, всем не Да-да, конечно. все, погнали дальше даже играть. Давай... Ага! очень Давай. Ты что вышел? Эй, вс ⁇ давай. Я сейчас погоди, сейчас. Давай. Мы играем. Я сейчас тебя Идем. Высокие прыжки, бесконечные патроны, бесконечные магазины. Максимальное количество денег. А Ты догадался нажать на кнопку? Нет, я догадался пролистуть вниз. <пас> <пас> я считаю, что это такое тебе не до А тогда я просто смотрел и думал, что нет. <пас> Да, я люблю. <пас> Ты что, <запущу>? совсем? <пас> <пас> <пас> <пас> да, да, да, все, да. Сделай меня. А можно я сейчас попробую лобби создать? Можно да. Да не надо, не я уже создал. Да я тоже хочу. И, ну давай, все. Да какая закладка? Худно тебе. Бомбы, <с> бомба бесплатная. <с> а бесконечные грены есть, да? Есть конечно. Нет. Я открылся Лят, крыса! Я лят, крыса! я вообще пойду! Сейчас ты поставил прыжки высокие, да? Сейчас в космос, почему? А так Гагарин летает! Я такой, о, привет! Пупсик! Он такой, что? Лят, ты крыса! Испорю, я сейчас еще прыгну, да. Я понял. Я все понял. Бегу к тебе. А ч я так медленно хожу? Ну я быстро, я уже полкарта пролетела. Так, я не понимаю одного. Почему я опять стал медленно ходить? Я бегаю нормально. Разгоняю в Блин, придется... Нет, вот ты просто, просто посмотри, как я бегаю. Вдучше я хожу. Как. Давай, иди на Б. Нет, это я не ты... мне на Мне тут опять сейчас полгода пить. Смотри, как я хожу медленно. Ты просто видел это? Нет. А чем у меня 80 тысяч бабла, а я-то думаю, чё я так медленно хожу, конечно, мне их не унести. Ты где? Я уже на Б. Я опять хожу как чинь-пот. Тош. Ты взял что-то, Дай как можно быстро передвигаться. Как? Берешь и прыгаешь. прыгай. Ты где? Мы Бэйчонка играем. Ты ч только Б. Всем привет. Ну, да убей меня убей. ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, хочу ну, ну, ну, ну, вот сейчас не ну, просто приди ко мне сейчас везде, и посмотри, как тари, я хожу. Окей, сейчас, <свечу> <Только> подожди полгода. Торфи, единый БМ? Я не хочу, БМ. А как ты... Я сделал самоубийство. Так, вот сейчас полосе, вставай сюда. Теперь делаем вот такой прокид, и Да как ты опять сдох? Да я, короче, делаю прокид, а я случайно не в нету стояльку пылю, а на тебя. Флеш, берём флеш. Флеш, флешбэк. Так, Хватит уже кидать гранату с самого себя. Да я че, даже каждый раз вот так вот сюда. Или что я не понимаю? Я не знаю, я быстро бегу, как молни. Окей. А что с Не знаю. У меня что-то с игрой, я медленно как Чедди Пако хожу. Классно это мы вынесли. Да, у меня тоже что-то с игрой, я медленно как Чедди хожу. Да, хожу. Это ты взломал, Пидаго? Ты взлобал? Короче, эта игру смотрите мы будем вытаскивать. Увидел? Всем спасибо, что досмотрели до этого момента, ну, всем спасибо за просмотр, и всем пока-пока, до новых встреч. Это мое видео. И mm -hmm. всем пока!